Кто-то сомневается в нашей власти? Вдарим же красным террором!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 Родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске, ныне Ульяновск. Отец Ульянов Илья Николаевич служил в земских органах самоуправления, инспектор народных училищ. Мать Ульянова, урожденная Бланк, Мария Александровна. Ленин возглавил государство в качестве председателя Совета народных комиссаров в результате Октябрьской социалистической революции как лидер, пришедший к власти Российской социал-демократической партии большевиков. С приходом к власти Ленин, по мнению многих историков, приказал расстрелять бывшего российского императора Николая II вместе со всей его семьей, а в июле 18-го года утвердил Конституцию РСФСР. Через два года был убит адмирал Александр Колчак, который был его сильным противником. Затем глава РСФСР реализовал политику красного террора, созданную для укрепления новой власти в условиях процветающей антибольшевистской деятельности. Тогда же был восстановлен декрет о смертной казни, под которую мог попасть каждый, кто не соглашался с ленинской политикой. После этого Владимир Ленин приступил к разгрому православной церкви. С того периода верующие стали главными врагами советской власти. В тот период гонением и расстрелом подвергались христиане, пытавшиеся защитить святые мощи. Также были созданы специальные концлагеря для Перевоспитание русского народа, где людям особо жесткими способами вменяли, что они обязаны работать бесплатно во имя коммунизма. Это привело к массовому голоду, убившему миллионы людей и страшному кризису. Такой результат заставил вождя отступить от своего намеченного плана и создать новую экономическую политику, в ходе которой люди под присмотром комиссаров восстановили промышленность, возродили стройки и провели индустриализацию страны. В 21 году Ленин отменил военный коммунизм, заменил продовольственную разверстку, продовольственным налогом разрешил частную торговлю что дало широкой массе населения самостоятельно искать средства на выживание в втором году был создан ссср после чего революционеру пришлось отойти от власти из-за резко пошатнувшегося здоровья смерть ленина наступила 21 января 24 года в усадьбе горки московской губернии по официальным данным вождь большевиков скончался от атеросклероза вызванным сильно перегруженностью на работе через два дня после смерти тело ленина было перевезено в москву и помещено в в колонный зал Дома Союзов, где в течение пяти дней проходило прощание с основателем СССР. 27 января 24 года тело Ленина забальзамировали и поместили в специально построенном для этого мавзолее, размещенном на Красной площади столицы. Идеологом создания ленинских мощей стал его преемник Иосиф Сталин, желавший сделать Ильича богом в глазах народа. Но перейдем к основным идеям Ленина. Главная цель коммунистической партии – осуществление коммунистической революции, создание коммунизма, без классового общества. Революция может произойти сначала в одной стране, а не сразу во всем мире, как предполагал Маркс. Затем эта страна поможет другим провести революции. На рубеже столетий капитализм перешел в свою высшую стадию – империализм, для которого характерно создание международных монополистических союзов – империй, делящих между собой мир. Каждый такой союз прежде всего стремится к получению выгоды а значит войны неизбежны успех революции во многом зависит от захвата коммуникаций почты телеграфа вокзалов социализм это переходный этап к коммунизму при социализме уже нет эксплуатации но нет и материального изобилия которое позволило бы удовлетворить все потребности людей экономические взгляды ленина государственный социализм в котором все работают по найму государства становятся рабочими всенародного государственного синдиката создается система принудительного труда наличие строгой дисциплины на производстве командно-административный метод руководства экономикой ленин был уверен что коммунизм будет построен в 1930 -50 х 50-х годах Внутренняя политика. Ленин стремился укрепить экономику, установить полный контроль за ней со стороны власти. 2 декабря 1917 года был создан единый орган хозяйственного руководства в общегосударственном масштабе, Высший совет народного хозяйства. Задачи военного времени требовали мобилизации всех средств и ресурсов, поэтому была проведена политика военного коммунизма в 1918 20 годах со всеобщей трудовой повинностью, проторазверсткой, отменой частной торговли и т.д., что позволило победить в гражданской войне, но в то же время, усилила напряженность в стране. В 18-19 годах проведение национализации помещичьих земель, предприятий, банков. 12 апреля 2019 года был проведен первый коммунистический субботник на станции Москва сортировочная. Январь-февраль 2021 года голод, массовое недовольство экономической политикой страны, массовые крестьянские и рабочие выступления. В феврале-марте того же года восстание моряков в Кронштадте. Все восстания были подавлены при помощи войск. При Ленине началась складываться прочная система нового государственного руководства экономикой Команда командно-административная. Вся экономика находилась под строгим контролем органов власти. Экономика основывалась на собственности государства. Вся частная собственность на средства производства национализировалась. 30 декабря 2022 года подписано соглашение о создании СССР. Ленин стал инициатором цатания СССР по принципу федерализма с правом нации на самоопределение вплоть до отделения. Вводилась диктатура пролетариата. Образовывались класса рабочих, крестьян и интеллигенции. В девятнадцатом году декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. Началось строительство школ, создавались пункты по ликвидации безграмотности, ликбезы, становление новой рабочей интеллигенции. Был введен 8-часовой рабочий день. Ленин продолжил идеи Маркса и Энгельса. Создал основы идеологии коммунизма. Ленинизм с идеей строительства нового коммунистического общества. Введение единой официальной коммунистической идеологии, единого метода культуры, социалистического реализма. Проведение антирелигиозной политики. Декрет 18-го года об отделении церкви от государства, а школы от церкви. В 18-м году Ленин выдвинул план монументальной пропаганды. Начали воздвигаться памятники известным людям. В 19 году образование госозда. Большое внимание уделялось выпуску книг и журналов про пропаганде советского образа жизни. Созданы идеологизированные детские и молодежные организации. Октябрятская ходили дети с 7-9 лет, Пионерская – это с 9 до 14 лет и Комсомольская – от 14 до 28 лет. Именно при Ленине началась идеологизированная политика среди детей и молодежи, приведение к стандарту процесса воспитания будущих строителей коммунизма. Внешняя политика. 3 марта 18 года был подписан Брестский мир с Германией, по которому Россия выходила из войны. Условия мира были очень тяжелыми. Россия потеряла большую часть территории – Польшу, Прибалтику, Финляндию, Западную Украину, Западную Белоруссию, Молдавию и часть Армении. Выход из войны позволил создать Красную армию, подготовиться к отпору Белой гвардии в годы гражданской войны, создать основы нового советского государства. В 2019 году создание Комментарно – Международная организация по объединению коммунистических партий мира. Он просуществовал до 1943 -го года. Коммунистический интернационал, созданный при активном участии Ленина, позволил стране Советов значительно влиять на международное революционное движение в мире, навязывать свою политику многим странам, прежде всего странам Восточной Европы. 2020-2021 год. Мирный договор с Финляндией, Эстонией, Латвией, Польшей и Литвой. 21, -21 год. С Турцией, Ираном, Афганистаном. 21-22 годы. С Англией, Австрией, Данией, Норвегией и другими. С 1924 года полоса дипломатического признания СССР практически со всеми странами Запада, с крупными государствами мира. Лишь в США дипломатические отношения сложились позже, в 1933 году, уже при Сталине. Сложно, медленно, но постепенно новую страну, СССР, признали в мире как суверенное независимое государство. Сложились дипломатические отношения со многими странами мира. Итоги. Деятельность Ленина как руководителя революционного движения России в семнадцатом году привела к победе партии большевиков, установлению советской власти на всей территории страны. Успешное руководство страной в годы гражданской войны и интервенции позволило выиграть гражданскую войну, защитить советскую власть. Величайшим событием в годы правления Ленина стало образование СССР в 1922 году. Экономическая политика, проводимая под руководством Ленина, способствовала восстановлению хозяйства, разрушенного Первой мировой и гражданской войны воинами. Успешной была и социальная политика. Велась борьба с безграмотностью, строились школы, больницы, создавались рабочие места, проводилась политика всеобщей занятости населения. Борьба за власть дорого обошлась народу страны. Миллионы погибших от военных действий, голода, ухудшения положения народа первые годы становления нового государства. Это все вызывало гнев и недовольство народа, выливавшиеся в массовые выступления. Внешняя политика Ленина имела целью сохранить власть Советов любой ценой. Этой ценой стали огромные промышленные и сельскохозяйственные территории, потерянные в результате Брестского мира. Однако удачная дипломатическая политика страны, усиливающаяся мощь СССР, привели к полосе признания государства на мировой арене. Таковы действия Ленина. На позвольте откланяться. Скоро увидимся.